Всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала. Сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, как можно поменять сочетание клавиш, изменяющие раскладку клавиатуры язык ввода Windows 10. По умолчанию в операционной системе Windows 10 всегда используется сочетание клавиш Alt Shift. Я вам расскажу, как можно сменить клавиши для переключения раскладки клавиатуры с английского языка на русский. Я рассмотрю несколько вариантов, как это можно сделать. Итак, давайте рассмотрим первый способ. Для этого надо проделать следующий алгоритм действий. На панели задач, где меню пуск, вот у нас здесь находится поиск Windows. Нажимаем сюда. Здесь мы набираем слово «Язык». У нас всплывает окно, и в нем мы проходим по ссылке «Язык панель управления». В открывшемся окне нас интересует ссылка «Дополнительные параметры». Нажимаем сюда, в дополнительных параметрах нас интересует изменить сочетание клавиш языковой панели. Нажимаем сюда, у нас открывается окно «Языки» и службы текстового ввода здесь мы выделяем вот переключить язык ввода чтобы у нас был выделен и нажимаем сменить сочетание клавиш нажимаем у нас открывается изменение сочетания клавиш и как вы видите вот здесь изменение ctrl плюс shift и alt слева плюс shift нажимаем на Ctrl, плюс, Shift и нажимаем ОК. OK. Давайте теперь я вам покажу второй способ, как сменить раскладку языкового ввода. На панели задач в правом углу, где у нас русский, английский, нажимаем левой кнопкой «Настройки языка». Вот, нажимаем сюда. В открывшемся окне нам нужно пройти по ссылке «Дополнительные параметры даты и времени» региональные параметры нажимаем сюда открывается окно здесь где язык мы нажимаем изменение способов ввода далее нам надо выбрать дополнительные параметры В дополнительных параметрах мы нажимаем изменить сочетание клавиш языковой панели нажимаем вот у нас открылась Окно «Языки и службы текстового ввода». Нажимаем «Сменить сочетание клавиш». В открывшемся окне вот у нас «Ctrl» плюс «Shift». Нажимаем сюда. Мы хотим сменить, чтобы с «Alt» слева «Shift» поменять на «Ctrl» «Shift». Нажимаем «Ок» и также здесь нажимаем «Применить», чтобы изменения вступили в силу. Нажимаем «Применить», «Ок». Не старайтесь тут же проверять, поменялись ли у вас клавиши или нет. Работать сначала не будет, надо подождать несколько секунд. Вот как вы смотрите, я сейчас сделаю. Видите, не работает. Сейчас подождем несколько секунд. Смена вступит в силу. Я тоже сперва поначалу испугался. Думаю, как так, вроде все поменял. А ничего не работает. Ну-ка сейчас проверим. Все, изменения вступили в силу, все меняется. Также я вам хочу показать способ смены раскладки языка с русского на английский. Нажимаете одновременно на клавиатуре кнопка Windows и пробел. Открывается вот такое у нас окошечко русский, английский, раскладка клавиатуры. Кнопку Windows держим нажатой и кнопкой пробел регулируем на какой язык нам нужно перейти. Допустим, на английский отпустили Windows. Если опять надо, нажимаю Windows пробел одновременно. И потом опять нажимаем на пробел. Переходим на английский. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!